Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! С вами, как обычно, Димон. Егор. Как не странно. И это 277-й варкап. Кул сларт. Все в порядке. Играем в стрейф. Длинный на минуту. Тема будет много. И, в общем-то, мы не решили будет что показывать поэтому давай сейчас решать решать да есть в укутри как будто тут есть чего показывать есть в укутри дорожка есть cpm дорожка ну как там в укутри cpm отличается ну да я считаю я считаю что бляха я ее не знаю ну давай играть cpm тогда давай ну что у нас? У нас тут просто, низкий потолок И вот эту штуку, тут можно зарезать Но тут есть три развилочки, угу. можно запрыгнуть туда Но с обычного прыжка туда запрыгнуть не получится Это, это тут всегда так будет? Поверно Да, по-моему там че Короче, тут надо запрыгивать за бутапа Не, по-моему там кил всегда тут. Из такого двойжампа нужно. Ну и тут у нас конечно, одна и та же композиция. А тут у меня... тут нас видим, опа, зеленая штука. Что это же? Что же это? А это они хренар. Понимаете? Да. Это левый кут 3. Это текстура. Текстура это классная. Да, надо украсть. Нет, не надо красить. Мы честно надо. Вот, не вопрос, да, не правда. Там у нас... Рампа, попыт надо было делать дабл джамп, прыгать сюда. Видимо, еще одну зеленую текстуру. Думаем, ха, на этот раз меня не проведешь, да? А хуй там плавал? Это она рабочая. Вот такая вот фигня, Ну, это такой джампат, тут Сюда сразу залетает, будет понятно. Вы кутришные дорожки. Славим какие-то развивки опять. Рампы. еще что-то происходит из дабл джапом для лезть. Опа, рампа. Можно про них проскользить так. Только тут потом будет стена. И... Может, не можете никуда. Но тут есть еще кое-что. Есть вот такая вот яма. Да. Ну, это яма, да. Ничего интересного. Она да? не нужна. Да? Да? Может, слева кутри не нужна? Я, я не тоже. Тут у нас еще идет дальше. Тут у нас и лодочек. Зеленой фигни нет. Есть такая штука, которая обозначает место для дрампада. С трампатом такая. Нормально. Ты потолок и да. Так, значит, у нас этот слик заблокирован для СПМ. На нем может как-то соколку 3. Привилегии из него. Ну, бляха. Телепорт пока наставится. Смотрим еще одна зеленая штука. Может она-то работает? А вот нет, не работает. Вот такой вот такой. Ямы, ямы. Повороты, повороты. Выступ. И вот эта огромная яма. Она пролетает прям вообще не внизу, на самом деле. Да. Внутри вот ее, по-моему, нельзя прилететь. Заставляет проблемы, да, ЦПМ, становится. конечно. Ямы. Опа, еще одна зеленая штука. Тоже не работает, между прочим. джампад невидимый. Странно, что он выделяет триггеры какие-то там телепорты или джампады зеленые сначала. Yeah. А потом ставит джампады и не выделяет. Ну, это странно. Блять, может, текстура такая, что закрывает важные элементы геймплея по Влажный. Влажный. да. В общем, финиш. На карте нет роутов кроме как снабзон ну а я уж пояснять со не видел. пройти быстро что ли мне? да, пройди быстро oh, о, дабл жаркий получился все ну роуты есть конечно, но они подвластны простым смертным ДПМ. мером uh. все ясно, можно заменить какой более менее нормальный сразу из использую эту яму помню. почему бы и нет куда ну, да. вряд ли кто-то будет уходить да нет будут mm -hmm. ну будут сыки не смог перелететь Эх, перелетел все лечу на большой скорости яму это не перелечу да? Сколько на ворот, финал. финал, о, завернул, удачно, удачно, 45 секунд неплохо нормально да. какой там мировой рекорд? 37 с, с чем-то 79 и 9 вроде ужас, промок сейчас будет Егором и показываю, По походу ну, в ик она не особо отличается прям сильно. Единственное, что дублджампов нет, значит мы идем просто прямо. Здесь мы идем тоже просто прямо. Нифига себе телепорты нас срезают. Телепорты срезают вообще все. Здесь мы строфим, здесь ничего такого. Здесь по этой горочке нужно по спейсингу хорошо подняться. Поднялся. Ну и здесь вот как раз VQ3 очень удобно будет ну да. перепрыгивать. Можем использовать слик, который недоступен для CPM. 3 джампана нет. А да. вот этот А вот этот есть. А вот этот есть. Там было придумать другое, наверное, текстуру, типа красный для АКУ-3, зеленый для ЦП Катуре ну, Игнаба надо... Красная-это лава Ой, ладно, я хочу из аку кула тут придумывать Ух ты ж, фью, как, бля, срезали. Да Странно, что в АКУ-3 не быстрее, чем в угу. Ну и самый тупой финиш в истории пробежался. Все. Все. <связывая> Такая вот карта. Да. Да, пошли с демки Портини, блях. Три. бляха Гмуг. <связывая> <связывая> mm. Я запустил. Ну давай, я жду тебя. Я готов. Минута 29. Гмуг. play Без прыжка, перед рампой делал. Да. Прыжок жмет Стерел. долго. Репорт не использовал, зачем? Ну да, репорт не использовал, зачем его использовал? Тоже не прыгнул. А без прыжка? И забрался просто по рампе. По наклонной. Кэр сделал. Даю, короче, приз самого скучного варкапа. Кому? Карте этой. Перевел задрачку. Ну я немножко поиграл. Немножко. Да. Три дня. Три дня. Н Три дня это тебе не четыре, Димон. Ты не путай тут. Ну да между прочим, принять тебе не получится. Использовал. Нафиг. Использовал, тебя. Когда. Использовал. Когда тебе. Дайте это забег, челлендж. Нафиг тебе порт называется. Да. И финиш. лишь Что скажешь, Димон? Можно было бы лучше, знать, Вообще-то да. Дыбо а, вот, вот компаломсы перебил. А, компаломсы. Есть... Че? Че? Че? Че? Почему телепорт не использовал moc. Ну, натуре. С телепортами вы перебил по-любому. Я думаю. Юх. Да, юх. <laughs> Ким, кимполомус. 1.20. Плый. Все, давай по очереди говорим. Я говорю. Говори. Я говорю. Давай. Перед стартом. Присел, чтоб потолкнул. Вот прыжки перед рампами. А Поджигай. у меня уже телепорт сейчас зайдет. Вот зашёл. <рапирает> <рапирает> -а -а. -а -а. Вот он на рампе. Бум. Прыгнул. Так. Бум. Всё. Скачал. Попал по спейсингу на эту рампу. Да на эту рампу вообще на фоу ударился минус уважение вот так вот бывает заворот на слик так использует джампад Заскинул, по-моему, нет? Нифига он залит. У -у -у. Правда, потерял много. Летит в телепорт. Потерял немного после выхода с телепорта. Много прыжок, жмешь, комполонус. Да. Поиграй пады и доводишь до худа очень часто. Бум. Балконуэт 1.19, плей. И балканоид, что ж так плохо Да, он пропрыгал mm -hmm. Пропрыгал, так, наверное Так, вот в телепорт Балканоид играет без худа, это мы помним Плохо Как так вот без худа играть дефрак? дефраг? Как зерк без Егор. Не, то... я бы включал вроде на ДФВЦ. Но это не ДФВС, а Много потерял на Сын ГФ. В смысле на какой румпе? На вот такой вот игре. Которая вверх шла. <тит> У, -у, У Ты видел? Да, немножко это. Подумал, что ЦП, да походу. Да. Ну, там даже не, не немножко было. Финиш. Кзк. Я КЗ как проходить, финиш. Ну да, но в конце лишний прыжок сделал. И ударился почти в стену, а мог бы просто там roundframe сделать и все. Тригух, А, Кузгух. Бля. 1.16 плей. Давай, Димон, говори. Так. Пока что начало такое же. Тоже без невероятных смешков. Использует телепорт. Мне кажется, не Или он использует иди. снайпинг тоже. Я не знаю. О, да. Не, не использовал ту рампу. Потерял. Ударил совсем там. Потерял его. Летит, бля, спидлит. О, ты видел это? Yeah. Видел это? Поворачивает. Как поворачивает? Худ, правда, не попадает из этого. Да ладно. Яму перелетел, опасно было, наверное. Точно. Опасно. После телепорта не потерял скорость. ГФ сделал. Не, не стал лететь до стены, как некоторые. Да, да такой момент. Ну, все. все, дивок к 16 Ой. О, Маракаса. Много, Много Попадает неплохо, вроде. на да, нормально. Стрейфишь хорошо, зевок. Зибок. Зибок. Опять, блядь, они все врезаются туда? Ну вообще. Рол такой, Походу. Новая мета, бля, куда ряд совсем. Стрейф хороший в целом. Понимает, что надо сделать. Резался, надо было нажимать килл. Ну, да. ну, может быть, да. Потерял скорость телепорта. О -о -о. Тоже не прыгал до стены, как, как да. некоторые. Так, Acid, который Оси CJD, который не ацид, короче, это не ацид, дима. Да, да, это не ацид. Это другой ацид, в стримах сидит почаще, чем тот ацид. Так вот, ляха, Я сейчас, ты мне мозг сломал, недавно проснулся, что ты делаешь. Минута 13 Не тот ацид, Это не тот ацид, бля, я базарю как так? Вот отсыт напиши мне, напиши в комментариях, это ты тот ацит или нет. Если ты не тот, короче, то ты знаешь, о чем я. Если ты тот, то ты не, понятия не имеешь. Что за хуйню не и Ты торт или не торт? Давай говори. Ну все неплохо, стрейфит-то нормально, 777 7-7. топора. Да. Пошли пошли. Так. Егор, пошли, пошли. Пошли, пошли. Так, скачет но норм... Ты че, уже пришел? Да, пришел, да. <связь> <связь> <связь> <связь> <связь> Блин, нормально все и по траекториям хорошо, и стрейфит хорошо, и нигде пока не запинается. Точно один, тот, не Это тот. точно не тот отсып. Это другой, это айсит. Ну, я его обозначил как Димон и Диман. А там ацид и айсит, короче. Ты его обозначил как Димон Диман. Нет, я, я вас с Зим, Диманом Зим, обозначил как Димон-Диман. То есть это Диман. Правда? Нет, это. Блять, Димон. Короче, это не тот ацит, про которого мы думали, это другой ацид. Сбери. Пашка 1.13. Плей. Не, ну естьит нормально, стрейфит, конечно. Ну Пашка да. походу чуть лучше. Я уже думал в телепорт не пойдет, так стрейфил. Да. Так, много скорости. По спейсингам все хорошо. Тоже не ударился об стенку. Очень много жмешь прыжок, Пашка. Прямо очень много. Я вам говорю, наверное, уже на протяжении 100 варкапов, блять. Не жмите прыжок так долго. Почему вы не над этим не работаете? Я-то буду сидеть и молчать, если вам все равно, что я вам советую. Классный обзор был. Да, будем смотреть демки молча. Смотреть карту молча. Он нормально, кстати, подрезал. Вот давай так, короче. Вот кто вот, -вот жмет долго прыжок на стрейфе, mm -hmm. вот того он просто, ой, он долго жмет прыжок и все, молчит просто. Да, давай, давай. Это хорошая идея, кстати. Oh. <laughs> не, реально, потому что я вам реально очень давно уже всем говорю, не жмите долго прыжок. Это, это основная мелочь в стрейфе. Вы можете не попадать в худ, плохо там передвигать, передвигать мышь, что-то еще. Но нажимать прыжок нужно стараться именно в момент приземления. Все, с этого момента мы начинаем, если человек долго жмет прыжок, мы просто говорим, что, типа, прыжок жмет долго, все. И до связи. И до связи до, связи, да. до связи, да, следующей дымки. Кузлех, 12, минут 12, плей. 12 секунд, да. Говори 12. 6 минут. Все ну, все понятно. Ну, может он в драмате задрать? Может да? быть, да. Вот жмет нормально прыжок у смотри. Вот да. Вот у красавчик. Про у мы поговорим. Ч ⁇ победим? Давай победим в него. Ну да, смотри, стартик. Уля, опять долго жмет, мужик, да, Ладно, там. Да, это уже после середины каждого. Ну ладно, да, это простительно. Но на старте надо... Ну, это... ну ладно, нет, нормально, жмёт, короче. Нет, какие плашки пошли, типа середина карты, <laughs> блядь, лишь бы попиздеть тебе, Димон. <laughs> Чё Чу попиздеть, чё-то? Смотри, 1200. 1200 потерялся, не у потерял. 3. Сейчас, а, блядь, мне показалось, что он сейчас в яму поприлетел. Ага. Да, не прилетел эту яму. Да, другую телепорта не потерял. Во, во. во. У -у -у -у -у. Он, он, он, он пытался, не, это почетно. Он, он, знает, что вот этот путь короче, как бы справа на финиш. И он попытался по нему пройти. Но там спейсинг, я думаю, что на лоу скелете, так сказать, на middle скелете очень тяжело спейсинг, типа посмотреть, увидеть заранее, получается, не получается, и как-то по -по Подравнять себя. Томми. 1.12 тоже. Play. Так, жм жмет ли долго прыжок сразу, смотри. Ну типа, ну типа. Жмет, да, долго. Да, много заранее, смотри, нажимаю. То есть телепортов не считается. Смотри, как долго жмет. Вообще, он жмет настолько долго, что у него скорость набирается хорошо, только когда он уже приземляться начинает, типа Рампах не считается. внутри молчим да тоби давно смотрит я ему говорил уже что не жми долго прыжок надо надо не жать прыжок так долго да вообще не надо жать прыжок на пешком ну нормально нормально со стрейфел нормально блять прыжок не надо жать так долго так лунтик 1-12, 1-11 плей. Блин, подожди, нет, заново я слишком рано запустил. Так, давай, плей. 1-11, лунтик, давай. Ты-то, надеюсь, не будешь жрать, пожо. Адекватно. Нормально, да. Нормально жмет. Server тайм, главное. Да, сервер тайм лунтиковский, так сказать. Да Нормально, нормально. Нормально, <соединяющие> стрейф. Ты что, вал стрейфом там, да, в телепорт запрыгивает. Тоже плюсик в карму. Ну, <соединяющие> <ров> <ты. соединяющие> Как он стрейфит, Бунти. как бот, ты посмотри. А Насликовым рампио пропрыгал, нормально Да А ты чё, там? Ты чё смотришь? М? Нет <с Он <с уже <с <с яму прошел. Да, вот он, две ямы прошел. Раз, телепорт Да, телепорт Так Опа Нету тут роуда Да так, Опа. Нормально Нормально, да Главное, исполнил свой роуд, значит Красава. значит да демка принята розаров 1 и 10 play смоленск ладно Мразаров недавно же слет шлет демки, yeah. поэтому если он долго будет жать прыжок то мы тебе скажем розаров ты долго жмешь прыжок надо, с... надо со следующего думаешь Походу ну, там тень в форме хуя пиздец. <свят> ну ладно, давайте со следующую. Короче, все поняли, да? Вас на следующем стрейфе только замечу, что вы долго жмете прыжок. Бан. Ну, почти. Точнее мьют. мьют да. <свят> Пропишу себе мьют. Ну Но нормально. <свят> Ты и так молчим были. Ну я не знаю, тут как-то сама карта по себе такая в аку не очень веселая. Тут нечего особо так прямо рассказывать, что нету каких-то тяжелых срез, чего-то еще. Тут типа вся карта заключается в наборе скорости и все. Вот мы, бля, придумали наказание. Молчать на стрейфе, да мы и так и 1.10. Кипиш, плей. Во, динозаврик, бля. Даааба. Да, да. А еще я зеваю, потому сейчас что карта прям скучная Да, я сейчас лучше недавно так да. снизу. Теперь летай, минута смотри, перейди, сколько людей за минуту. Поптуре. У тебя есть бит за то, чтобы уменьшать звуки? Нет. А у меня есть. А пусть все слушают, что кипиш так прыгает, и все пиздят на кипише, что кипиш смени, сука, динозавры бану. Ну, может, он этого и добивается. Мол, чтобы на него так обратили внимание например. на пример. Например, Димон. Например, Ему. Сука, я. Я выгрузил звук, чтобы ты его озвучил. И ни разу в жизни не поверю, что тираннозавр Уэкс так орет, куда падает. У него, если ч, огнемёт во рту. Блядь, динозавре. Бля, да мне поебать, что у него во рту, он динозавр. А, 1.07. Вышел, вышли из 10 секунд. Красавчики. Плей. Класс. Сожму клас, дымом. Сожму так, прыгнул перед рампой. свертаем просто меньше минуты, ты Да. Не, стрейфит хорошо, кстати. Очень хорошо стрейфит. Попал на рампу. Вообще хорошо попал. Перелетит яму? Мог бы перелететь, На скорость тысячи Ну, не знаю, сколько там надо. Там 1300 ели перед Ох, смотри, как схефа нас Красиво. Вот это рассчитано, конечно. Рассчитано. Ух, ты, смотри, как У. почти что с края. Да, тоненькое, нормально. Классно, классно. На по-моему, он словил овербаунс на снике. Давай! Нормально. Прошел. Вообще качественно, вообще молодец. Очень классно пришел. Стрингост 1.07 тоже. Это да, я видел его тоже. Плей. Так, стрингест, скажем. Я долго прыжок промолчил. Точно долго, да? А когда долго переходит в коробке типа? Бля, Димон, че за вопросы? Лучше скажи, что он стрейфит хорошо и на рампу хорошо попал, смотри. А мне молчать? Перелетел! Я говорю, надо было перелетать, там же видно прям. Да. И его надо было перелетать. Очень хорошо идет. Еще не, Гаев здесь слишком сильный был, поэтому много скорости, <связывающий> по идее, потерял. Ну, без сна поиграет, Ну, я в к тоже без сна поиграю. Ой, ну, вот понятно, здесь очень что? хорошо завернул. Походу, лишка занервничал, там, мимо худо промахнулся. И опять... Или на высоких скоростях просто не очень комфортно. Еще подтормозим так. качественно, все все вообще красиво. Красиво, Стронг, Пока... молодец. Что? Пока что топовую концовку никто не использовал. А какая топовая концовка? А там рамп, вот эта стенка такая есть, которая тебя направляет очень классно на скид. М -м, мне кажется, ее не надо юзать. -а -а. Ну как хочешь, как знаешь, вот ну посмотри. Вот Ты-то валидировал, да? Валидорил демки? Нет. А кто валидировал? В нос. В... Нет, времени не было в топовом нос. В нос. Брич 1.6 был из Швейцарии. ну брич топово стрейфит. Но не лучше нашего Никиты, между прочим. Нашего. нашего. Мы его в тебе присвоим. Ай, на рампу чуть-чуть не долетел. Кто говорит? Ты говори. Я говорю? Смотри, как Строфик говорит. Нормально Строфик, но можно и получше, походу. Да, надо лучше. Зону-то не нажимает. Опа, ударился, ГФ четко. Работает, классно. Скорости, скорости, много скорости. А лотов скорости. Да. Много спит. Это про тебя, Димон. Это ты много спишь. Я спал сегодня 10 часов. 10 минут. 10. Да, я спал сегодня 5 часов, Димон. Нафига. Потому что так случилось. Ладно, хорошо, просто Айди, давай, 106, play. Четвертое место. Я говорю, да? Говори ты, да. Что ты говоришь? давай. Давай ты говоришь? Ага, ясно, все опять я. Опа, на слик как попал, четко. я У я тебя тоже демка потерял. немного лагает? Не, а не, меня не, нет. Но она как будто бы FPS не 60, типа. 60, считай. У нас так ситуация да, лагается. Ну ка такая типа кого то прерывистая такая-то, да, ну типа mm -hmm. рваная. <estaba> <сörт> рваная. <сörт> хм. Это что? Это что? сегментировать Денки склеил, да? Так, и чет но недостаточно четки на самом. Не, не, нормально сделал все. Мне кажется, так быстрее. я черт знаю я не могу Ой, хорошо, здесь все завернул. Скорости мало, а почему потом мы... набрал. Почему мы обзорим ВК-3 стрейк, если мы не знаем, как быстрее? То есть ты предлагаешь ВК-3 стрейк вообще не смотреть демки? Ой, в конце да, очень много да. потерял. Да, потерял, потерял. Очень завернул тяжело в конце, айди. А ты давай старайся, а лучше. Блин, ребята, извините, что я зеваю, под я реально что-то не выспался, и карта такая, типа, знаете, очень тигомотная. Так, Undead дурочка 1.05 плей. Охотник. Да, Охомник. Оксоннук. Оксоннук. А как там вчера барана звали? Пуч-пыч. Правильно, надо Да, обыч Кстати, ребят, кто смотрит этот обзор, сейчас, скорее всего, идет стрим на твиче. Заходите после обзора. Сидим с Димоном пиздим на стриме, ребят, заходите. Возможно, даже со мной Возможно, Димон. А что, ты не хочешь со мной? Я не знаю, отстань. Подожди, я тебя могу в будущее смотреть? Да. Может в будущем метеорит упал? На ура! Я вкус. На ура! Три цели, блядь, под GPS нахуй. На ура! Вичу! Короче, очень много скорости. Ох ты, ох ты, это... Смотрите, Г. Нормально. Да, Качественно. Америкашка. Проки-поп. поп Топ-3, кстати, топ-3. Топ-3, Альмера, топ-2, про Ки-поп. Натуре про ки Так, про ки Россия. Москва. Ah, да, наверное, про Стрелял потолок. Не нравится ему потолок. Да, Русское запрещение <laughs> потолки. Его. Уля, много скорости. Долетает до рампы. Долетает сразу до Ура, рампы. Все, это минус джамп, читай, что? Димон. А че он, бляха? Походу, что? Димон, смотри. смотри Не очень хорошо врезался в стену, можно было получше. Да. Но смотри, как надо врезаться в стену, Покажи <laughs> Я <могу> Видос скину. <laughs> Я посмотрел на видос, где ты урезаешься, потолок. а потолок. А потолок тоже, на самом деле. Ой, вот здесь, конечно... Ну, по спейсингу не очень хорошо здесь все сложилось у него. Ну, там, на склоне, так сказать. 200 телепов. Хороший ГФ, но... Ну, конец медленный. Конец медленный. Альмера гораздо быстрее. Альмера вообще красава. В натуре. Так, ивух. Минута и, и один. Просто всех на три минуты. Ой. Секунды. На Ну, почти 4. на три секунды, да, обогнал всех. зацени. Нормально. Все, смотрим, качественный стрейф. Качественный стрейф. Жух. Вот, видишь про кейпоп? И ух, почти тысячу оттолкнулся от стены, а у тебя было 800 или 900. И ГФ здесь раньше он сделал. ГФ. 1300, не видел, А я видел видел да видел? у кого-то видел я, я может моргну вот а, Значит, ясно, кто у альмеры дорожку украл да. Оп, смотри перебил на 40 на то я не выкутришь. Да, тут натуре я же сказал Ч Степан первый. Блин, надо было демку отправлять. Орбу Что это? Орбу Какое второе место? Орбу Что это? Варпак? Так, ладно. Быстрекс восемь русских тыкоты. Минута ноль один. Плей. Кто говорит? Ты. Две минуты сельвертайм. Все понятно. Упавку три дорожка минус секунда, пацан. Че? Пацан, считай. Вот это я сказал, да? Да. Так, выку три дороже. Опа, не выку три дорожка. Да. Все из оригинальности. Опа. Не выку три дорожка, смотрите вот. Слик не скипал, у ну, там много скорости. Ну там. да. Ч ⁇ он бат не использовал? Не в кутриду. Не даже. в кутриду. Перелетит? Я не в Зачем? Да зачем, конечно. Я же не буду в пишник перелетать. Долго я в кутрирую. Летит, завернул вообще. Пласс. Да, нормально. Финиш, кстати, хороший вышел. Плавненький. Кузлех 55 секунд плей. 5.5 5. Говори. серкал не очень, Кузлех. Но зато Спэн дорожка. Хороший дублджамп, еще один хороший дублджамп. И еще один хороший дублджамп. Прыгает на Маус 2. Ч А вот вижу своим средним. У тебя, зрением. У тебя... У тебя Да видит врезался как его ку очень жаль подлетел зато на Кто как вперед здесь заворачивал это неправильно Потерял. яму не перелетал боковыми стрейфами кузлех программист или кто резался нас завернул -ка. ну возможно на таких больших скоростях ему тяжело маневрировать поэтому так произошло так что не знаю вулканоид 52 и 8 play oh. Да, на слик ты сразу не попал, видно, сразу сервертайм 6 минут. Так, нормально, так, ты повернул там. Но это все таки медленно, нет. На вокруг три дорожка у нас ТЦП. Перелетал заворачивал. Тоже забыл, что у него есть боковые кнопки. Что можно отжимать кнопку в Тирио а что то он в худ попадает, да? Э? Ч то а <смех> вроде попадает ну на чуйку играет, я, я тоже буду попадать ты помнишь, мы с эксцентом играли вообще этот алкавуди, без худа, без всего без прицела алкавуди алкавуди <смех> <смех> нормально гмук а, не последний это 1 и 1, плей так через double jump double jump double jump все хорошо скорости набирает хорошо наверх залетает, наверх залетает вылетел на тысячу хорошо хорошо яму перелетаем хорошо здесь за jump. надо было сразу направо лететь сразу направо без второй рампы тогда надо было если это джамп получается я не знаю, а тогда? Мою демку тоже посмотрим? Наверное, а у меня, у меня ее нет Раз 38, там у меня-то 36 Хотя бы быстро прохожу А, у меня есть демка Анха, кстати, можно Анха лучше Давай, давай Чё? Вот, вот сейчас будет демка человека, который жмет на прыжок долго? Хардкор? Не знаю Может и Фокс долго жмет? а может ты кто? дебил может степах? может степам долго жмёт степах Харт, Хар. хардкор 48.4 плей давай ты говори я говорю говори давай ну смотри, говорю, значит, на слид, на слид набрал 1400, нормально, спид лидов, так летит, летит, ты демку кидаешь? да, там, да, да, да, говори так, не поймите меня, не я... он. Так, он... Я залетел, он сделал своими а дорожками. Так. Вот Также через эту яму... Кое-как звернул. Гор, тут такое было, пока ты тут кидал, да? Ой, синий вечер, да? Перелетит, смотри. Ой, перелетит. Да. Перелет... Ой, ой, ой. Ч ⁇ ж ты за, забоялся, это хардкор? Перелетел бы яму там нормально заплатил. Я... Ну перебоялся, что? Ты бы вот не перебоялся, не вы Нет. Я бы. Я нет, бы не рисковал нет. и зафейлил. Будьте как Вуди, фейли. Из фейлов нету прогресса. Да? Так что будьте как Вуди. И демок на заф... Маркапе. Серггикус. Лей 48.0. Ты там качаешь, Димон, да? Я все скачал. В так, хорошая скорость, много скорости. Наверх сразу залетает. Да, залетает сразу наверх. Так, хорошо, все хорошо. Я не перелетает, прилетает другую. Так дж... нет, без забыл джампа. Потерял очень много скорости на смене стрейфов. Под этим надо поработать. Яму перелетел, все хорошо. Так, будет перелетать вторую? Нет. Ну, тут уже по спейсингу у него не подходил на И Опять много скорости потерял на смене страйфов. И финиш, Керри. Да. Лоли по, по линию 43.8 на 5 секунд почти перевел. Ладно, на 4.2. Ну, не суть. Давай, так говори, Дима, а я пока еще демку Говорю. поскину. Я сначала демку такой, сейчас думаю, закину место в одном. а она у меня уже есть. Да ладно. Забыл. скачал и так и... Вот, летит лали по огромная скорость просто огромная летит. Вообще не теряет, повороты на АТ делает. Вот, кузлех, смотри как надо. Покипел, закипел, закипел. Почти попал в зону. Да, был Перелетел! Летит! Потерял скорость немного на стену. Так, летит, летит. Жух, пролетел. Класс. Жух. Так, The Mr. Fox. 43-6 play. Так, Fox. Фокс. Фокс, ясно, Фокс. Слушай, нормально, стрейфинг. Очень поздно начал набирать скорость, надо было пораньше в полете там. Ну, ты знаешь, скорее всего. Полджам хороший. Тоже, никто пока яму не перелетал эту. Все проходили через лево. Фига. Да. Скачет. Как Москаль, смотри. А Москаль так не скачет. Москали не скачут, Нет. Перелетел, еле -еле. <связывается> да. не перелетел еле-еле. Да, не бля. бля говорит, плюс фрейм иду. Да бью. <связывается> 43-69 Димон, между прочим. Да, я... А дальше идет 42-69 Димон. Ой, на секунду быстрее. Фишенка лав планет плей. кто это может быть? Какая-то вишня, походу. Угу. Внезапно, Хвари, а ему. я думал... А я-то думал, что это рыба. Ух, летит. Думал, жабит. Перелетит. Перелетел в яму. Я человек, который перелетел в яму. Минус слип, ну, почти. Перелетает тут, перелетает там. Я перелетел, свернул, почти не потерял скорости, на рампу приземлился. Мы... О ГМ сделал. О, ты видел? А что за такой ГМ жесткий? Откуда появился, непонятно. Так, чуть-чуть перебил. Кипиш плей. Пять шесть тоже. Динозавр, когда прыгает, все молчат. Никто не говорит про кипиша Минус 500 кипиш Старился Минус 100 Минус 800 Минус полторы Минус всех Минус 2 и 2 Минус 1 и 6 3, 2 Быстрее 5 Минус 2 и 7 3,6. 3,2. 3,9. 4,2. Все как-то... <laughs> <В> натуре... <laughs> Внутрь. <Внезапно, блядь. coughs> mm. Нормально, Кипиш прострейфел. Только э, надо стараться лучше, очевидно. 4,2,4. Плей. Шарлон. Шарлон. Он суха. Тоже в Андедах, кстати, Шарлон-то. Mm -hmm. Минус Фрейм, первый человек, Димон. Минус 80 его. Так, завернул. завернул. хорошо. Не знаю, но Кипиша в mm -hmm. Что из-за моего динозавра все равно ничего не слышно. Так, почти перелетел Слик. Mm -hmm. да. Кто-нибудь перелетит этот самый Интересно, не Кро Кроме Анхара. <существует> <существует> Ой, на, на финише не много потерял. Потерялся. Так, Шарк 8 и 42.1. Так, не очень хороший Серкл по траектории вообще все замечательно. скорость пытается набирать и зоны свапает хорошо здесь правда ударился но ничего страшного Постреливает опять же скрий тоже скрий да не нет, не, нет. Всё, перелетел Слик первая демка в которой перелетел Лан. Слик все он и да 1900 очень много скорости и здесь по стеночке красиво Поверну. Потерял. Потерял, конечно, да. Но... Он, блядь, класс. Он потратил пол машингана за карту, Димон. Skyx42.1. Play. А -а -а, может не будем второй обзор писать, Димон? Что? говоришь, я не понимаю. Ладно, ладно, запишу. Какой? Люди не должны знать правду Но я говорил про игру, мы же летсплейщики еще А, да, Мы летсплейщики? Че играем? Играем в Еластоманию. Манию, что за игры такие? вот я позрем, так сказать Давай Нормально, кстати Стрейфер скорости, конечно, гораздо меньше Но, судя по всему, вот здесь, да Гораздо уже траектория на рампу хорошо попал и на финише не потерял вообще скорости почти не потерял ой блять как страшно. да ну скикс типа у Скайкса, судя по всему просто больше контроля шарк может и набирает больше скорости но зато контроль все равно тащит тройка один и один дебил плей что с дебил опять про а, нет по хустовар либо по кипопу а хустовар не, про то и так дебил, но Ник... Надо это... Хорошо, слушай, стреляй вообще. Очень поздний давал Да, Да, хуйства. Надо было перелетать, яму. Ты из-за этих крутяшек типа туда-сюда, и здесь еще Слик мог перелететь, но этого не сделал. Как-то очень аккуратнее, короче. Не, не пытаются найти спейсинг на более. Ну, под свою скорость, типа, просто идут каким-то обычным путем, и все. Это минус, ребята. А стрейфит хорошо. Все в конце много скорости в конце. Да, ну, стрейфит очень хорошо, но. Реально, столько возможностей, которые вы упускаете. Типа вы пробуете, у вас не тот спейсинг пару раз получился, и вы такие, ну ладно, типа, я не буду, значит, искать. Нет, надо искать спейсинг, и просто вы его потом выучите и будете понимать в целом, типа, как карта уже устроена под, под высокую скорость. И таких вот результатов не будет, будет гораздо лучше. 41.0 дурочка плей. Типочка. Ну, типа фока. 6 минут. Да, я слышу, как Альмера старается. Не, на самом деле она вот 6 минут сервер тайм, да, задрочила карту. А все остальное время она делала Альмера Кап 2. Игра анонс, пока. Ну не то, чтобы анонс. Шма -анонс. анонс. да. Вот перелетела слик. Летела яму. Здесь лота в скорости. Почти 2000. И по узкой траектории все хорошо. 1800 на даблджам попадаешь. Перед ну чуть-чуть может. Нормально, нормально. Так не ларва. Блин, что-то знакомое. Ав Авралин. Аврамлинкалин. Авралин. Болит спина, Намаш Авралин. 44, плей. Тигара Саша, вот это. Здесь получается, Тигара Саша направляет здесь модель. Да. Придумка такой, закуриваешь сигару, ты улетаешь На кулс ларту. Вот, кстати, забалджамп, сразу там направо было завернул перед джампадом. Это правильный роут. Здесь тоже все хорошо, очень четко получается. По узкой траектории. Немножко потормозил, чтобы не потерять скорость. Правда, на дублджамп при высокой скорости не попадаешь, но ничего страшного. 44 Easy. Изи. Хорошая демка. Спасибо. Так, про Кипопа мы не yeah. смотрим. то в 2. <laughs> Ладно. Oh. 41. Топ 3? 3 про кип-поп, Поздравляем. 41. Плей. Минут. Это вам не это. За 6 минут. А кто так говорил, Дима? Это вам не Он вам не это. Кто так говорит? Вот это вот. А вот. Кто, да? Кто так говорит? Не знаю, Дима, что у него так сервер? А вот те взял, понятно. Каких сервер? Какой сервер? У него не Это вам не это. 3 d Очень хорошо завернул, очень много скорости в конце Ну, демка oh. да, видно, что походу на vq3 потратил больше гораздо времени, потому что cpm а как все концо его? Лол. А такое. Ну, короче, видно, что vq3 гораздо лучше, качественнее. Демка, ты проки-поп можешь быстрее в cpm по любасу. 99 варпанч. Блей. не перевижу Сколько у тебя? 100, 100, 100, я не понимаю, где он потерял, просто чуть-чуть пошли прошлый дес. Скажу. О, нифига. Потерял. Да, потерял. Цвет тоже потерял. Ну, все, я Все понятно. Вроде стало четко. Дамка хорошая. Поздравляю, Варпак, сов три а, бля, да ч я зеваю, сука? Заебал самому же. Бля, да обзор, зел. 38,7, Степа, хп. Первое место. Поздравляю, Степан. Ты, наверное, твое первое место. 1500 на слике Плюс 24. Плюс 96. А, у меня 33. а даже был. Плюс 300 Плюс 96, минус 300 чеки О, сразу сюда. В общем-то, отсюда основной плюс пошел. Потерял скорость при повороте. Тут тактично сбросил Летит. Концовочка. Нормальный. Нормально. Нормально, в общем. Спасибо. Хорошая демка. Все молодцы, ребята. Больше таких стрифов надеюсь, на варкапе не будет. Type03, давай, Куловскую эту, ну, анховскую. Куловскую? Ну, анховскую. 37.2 у Анха, мировой рекорд. Ты готов, Диман? Да, Бля, что ты там? Подожди, Оля. Готов. Давай, плей. Смотрим. летит как то новалось минус джамп сделал там да? плюс ты сот уже нормально нажал все понятно все понятно Всё понятно, да, Дадим он. Все ясно. Да. Вот вам браузер. Это браузер. Все комментарии. почему-то. А может, грузит? А, у меня загружается вообще. Да. А, ну, у меня загружается. Ну ладно, вот, в общем, результаты Ровно по 19 МКЦПМВК3. Что многие получили минус в этот раз. Он вообще получил 94. Реально, похоже, первый топ-1 его истории. Давайте посмотрим. Да, в прошлый, прошлый раз он отправлял на ДВВЦ. А! Ему дали рейтинг за участие в ДФВЦ 19 года, он занял 20-е место, кстати, очень даже неплохо. О, participant. А у меня что? А у меня написано? Чего написано? Зайди в мой профиль. Я не могу, я так хопся. 250 рейтинга, мне нос закинул на первое место на ДФВЦ. Нормально, мировой рекорд. Да. Но он мировой рекорд по минусу этим, но все еще я держу, между прочим, напоминается. Топ-2 CPM Second Season, иконочки классные. Ладно, в общем, вот такие дела. Следующая карта, следующий обзор будет по карте PornDog 4, Rocket Run. Более динамичный и скучный, на 8 секунд. Охуенный, Вася базарю. Все, ребят, всем спасибо, всем удачи и приходите на стрим. Всем пока. Пока.